правильности положения имплантата при реальном момента имплантации и э, каким образом необходимо нагружать, в каких объемах э, имеется в количество потерянных зубов.